Всем привет, сегодня делаем секретную лестницу в Майнкрафте Сначала сделаем ступеньки Теперь поставим еще один ряд блоков и поставим липкие поршни. Липким поршнем поставим еще ступеньки. Сверху поставим еще один ряд ступенек, чтобы нижние были похожи на блоки. Проводим редстоун и ставим компаратор. Теперь ставим блок, рамку и туда ставим любой предмет. Теперь, когда мы будем крутить этот предмет, то потихоньку будут активироваться поршни. Давайте полностью заделаем эту стенку. Надеюсь у вас тоже все получилось, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, всем пока.